Война. Третья мировая. А в чем, собственно, кипишь? Появление в России новых территорий? Санкции, санкции как из рога изобили. Это еще только начало. Победитель забирает все. Турция закроется, ну, тогда останется Дубай. Если Дубай закроется, черт черту на куличке. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не Всем привет! Главное событие само собой ⁇ это появление в России новых территорий. В состав России вошли Донецкая, Луганская Народная Республика, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал в пятницу Владимир Путин. И теперь ожидает утверждения в Совете Федерации и в Думе. В общем, политические последствия этого решения Путина вы найдете на специальных каналах, сейчас весь интернет наполнен вот комментариями, да, вот. А я здесь сконцентрируюсь на экономических последствиях данного решения. Как отреагировали рынки? Рынок акций усилил рост после выступления Путина. Индекс Мосбиржи превысил 2000 пунктов. Напомню, до этого он резко провалился и, в общем-то, все вроде как ждали, что после заявления Путина провал пойдет дальше, но вот видите, как всегда, мы опять не угадали. Ждем рубль обвалится, он усиливается, ждем акции обвалится, они усилится. В общем, мы всегда ни хрена не угадываем, поэтому, собственно говоря, большинство людей непрофессиональных игроков и теряют деньги. Чувствуете, да? Вот, и в этот раз рынок акций пошел стремительно вверх. Я вам скажу, почему это происходит. Дело в том, что вот эти все курсы акций — это тоже политический аспект. Ну, как вы понимаете, если вбросить на скупку акций, там, не знаю, миллиардов сто-двести рубликов, то, как говорится, на волне вот этих вот покупок да, ну, курсы просто пойдут вверх. Рынок акций сейчас такой незначительный по капитализации, что какие-то там 200 миллиардов рублей вброшенные, ну, сами знаете, как специально, так сказать, уполномоченными там банками и так далее, они разворачивают тренд и так далее. На один день. Вот, давайте посмотрим, что будет завтра, послезавтра, может быть, рынки рухнут и так далее. Поэтому не делайте никаких выводов, это исключительно сейчас ну, такая спекуляция. Ну а что с курсом рубль-доллар? Ну там вообще чудеса. Например, сегодня утром евро стоил 52 рубля, вы понимаете? Да, в 2014 году последний раз евро стоил 52 рубля. Вообще какая-то вот чудесная ситуация. Ну и вот, когда вечером выступление Путина состоялось, рубль начал, в общем-то, ну падать. Ну, в общем-то, смотрите, почему рынки реагируют столь странно. Еще утром укрепляется, к вечеру падает, да потому что рынок сейчас по капитализации это что-то незначительное. Еще раз повторяю, по сути, я вам так скажу, никакого рынка нет. Знаете, когда нет рынка и вообще мало операций, да, любой приход каких-то сделок тут же вот разворачивает тренд и вот болтается, да. Поэтому, когда мы смотрим на этот курс и пытаемся вот понять, почему его болтает, да потому что рынка нет. Просто не смотрите туда. Эти все курсы не отражают никакую обменную реальность, вот никакую, понимаете? В условиях того, что ты купил евро, но не можешь заплатить ими за какие-то товары и ввести эти товары, что ты покупаешь? Это какие-то все производные, поэтому вообще говоря, не парьтесь, перестаньте впускать этот инфомусор в свою жизнь, лучше послушайте более важные новости. А что реакция так называемого коллективного запада да, и новые санкции этого самого коллективного запада? Ну вот что. США ввели очередной пакет санкций против России в связи с хождением в ее состав ряда регионов Украины, сообщает Минфин. В новом списке десятки физических и юридических лиц. Давайте посмотрим, какие. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ. О, это что-то новенькое, ребят. Раньше Эльвира Набиулина, вот не была под санкциями. да. Сейчас, видимо, грядут совершенно новые времена. Давайте идем дальше. Александр Новок, зампред правительства, члены семей Медведева и Мишустина, М -м -м. а также против Совета Федерации и Госдумы. В США также вводят санкции против членов семьи Минобороны РФ Шойгу, против членов семьи главы Росгвардии Золотова, сына Валентины Матвиенко, родных губернатора Петербурга Беглова. Друзья мои, начинается совершенно новый этап. Мишустин, то есть члены экономического блока правительства, да, глава ЦБ и, видимо, Центральный банк теперь тоже под санкциями. Это следующий виток эскалации, следующий виток напряжения. Это факт, да. И по всем сообщениям это только начало. Да, кстати, о новых санкциях сразу после выступления Путина заявил Джо Байден и ждем подробностей. И в эти минуты, когда я записываю это видео, генсек НАТО Столтенберг проводит незапланированную пресс-конференцию. И вот я ждал, что же он там скажет, и вот что он сказал. Что, во-первых, это самая сильная эскалация с февраля месяца, то, что сейчас, и что, конечно же, НАТО не признает вхождение новых территорий, но, ну, в общем-то, это ожидаемо, да, и что сейчас Альянс НАТО делает акцент на поддержке Украины, что НАТО не участник конфликта, да. Ну, ничего нового он не сказал, кроме того, что отметил, что это новый виток эскалации, ну, действительно новый. Северный поток взорван, территории вошли в состав России, но ну, он действительно новый, вот валятся сейчас эти все санкции и так далее. Я буду держать вас в курсе, потому что я гарантирую, что это не последние пакеты санкций, и даже сегодня это еще не все. Вот, например, Новые санкции вела Великобритания, под них попали в том числе глава ЦБ Эльвера Набиуллина. Здесь ничего нового, Британия, в общем-то, действует очень синхронно с Соединенными Штатами, поэтому США ввели на Эльвиру набиулину там британцы, ну, в общем-то, отзеркалили. Да? Канада расширила санкции в отношении РФ, внеся в список 43 фамилии, говорится в документе на сайте правительства. Ну, в общем, Канада всегда тоже синхронна с Америкой. В общем, здесь очень мощная последовательность санкции, санкции, как из рога изобилия. Давайте проанализируем. Прошлые заявления содержали недвусмысленные намеки на то, что как только новые территории войдут в состав России, будут немедленно введены предельные цены на нефть. Да? Вот. Но дело вот в том, что пока Дума и Совет Федерации не провели слушания. Я больше чем уверен, вот сейчас Дума и Совет Федерации, наверное, сделают слушания, там, одобрят все, ну и как раз подоспеют новые пакеты санкций. Я буду держать вас в курсе, наверное, в понедельник или вторник мы с вами все узнаем. Я уверен, что это еще только начало. Помните о том, что нам нужно рассчитывать дыхание и кислород, понятно? не дергайтесь, не кипишите, сохраняйте спокойствие. Ну, от того, что мы будем сейчас волноваться, дергаться и совершать поспешные действия, ну, мы только растратим существующий кислород, а нам надо в затяг, понятно? Затянулись кислородом, да, и медленно-медленно-медленно его расходуем. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, будьте бережливы к ресурсам, которые у вас пока есть. Конечно, на фоне основной новости о вхождении новых территорий в состав России вроде все теряется, и даже взрывы на северных потоках является вроде как уже не очень актуалочкой. Однако, я вам так скажу, вот, например, Норвегия сегодня сообщила, что в связи с диверсиями на газопроводах северного потока Норвегия усиливает защиту своей нефтегазовой инфраструктуры и отправляет к своим вышкам и так далее самолеты, истребители и военные корабли. О чем это говорит? это говорит а вот о чем. Во всем мире сейчас есть два лагеря. Лагерь первый пытается рассказать всему миру, что не мы взорвали газопровод. лагерь два пытается сказать, вы что, дебилы? а кто? Тот, кто продает газ, взорвало что ли? Вот. Я уверен, что эта тайна, кто взорвал газопровод, она не будет раскрыта. Вот не будет. Но эти обе стороны продолжат заявлять, что это вы взорвали газопровод, а другая говорит, это вы. И вот эта вот разборка будет тянуться, не исключено, что во всяких там международных судах будет куча слушаний, это будет инструмент политического такого вот единоборства. Но факт остается фактом. Из России все турбоповодные маршруты по поставке газа в Европу ведут через Польшу, которая категорически против прокачки газа, ну вы сами знаете почему, и через Украину, где идут всякие там вот эти вот боевые действия, военные столкновения, вот и все. Вот поэтому э, маршруты сухопутные по трубе для России по поставке газа в Западную Европу, ну, считайте так, они достаточно под угрозой. Россия как великая энергетическая держава, которая великая энергетическая держава, пока у нее есть великая покупательская держава, покупающая эти энергоносители, вот здесь происходит разлом. Если те перестают покупать по разным причинам, давайте не будем говорить, просто перестали покупать или маршрутов нет и так далее, то тогда вот эти все вот величия, они куда-то вот рассасываются. Политика — это продолжение экономики. В мире бушует просто финансово-экономическая война. Третья — мировая. Победитель забирает все, все остальные страны будут находиться в неоколониальном, так сказать, вот подавленном состоянии. Приготовьтесь к тому, что эскалация будет долгой экономьте ресурсы, поддерживайте друг друга, соблюдайте вот, ну, такое вот гигиеническое настроение, не паникуйте, будете паниковать, износитесь раньше времени. И, конечно, моя задача помочь вам сориентироваться, да, и помочь действовать размеренно и с выгодой для себя. Приходите на вебинар 4 октября, это бесплатный вебинар, где я поделюсь своими практиками действия в кризис. Ссылка будет под этим видео. Интрига вокруг дивидендов Газпрома, тянувшаяся с мая, окончательно разрешилась в пятницу. 30 сентября собрание акционеров газовой монополии приняло решение поделиться с акционерами прибылью за первое полугодие 22 года, выплатив по 51 рубль на акцию. Знаете сколько? Более одного триллиона рублей дивидендов. Неплохой куш, и, в общем-то, несмотря на очевидный позитив от выплаты рекордных дивидендов в российской корпоративной истории, все аналитики разом сказали, что перспективы «Газпрома» оцениваются как, ну, так себе, да? А на фоне вот этих вот разрушений на северных потоках, кстати, кто не смотрел, пожалуйста, смотрите вчерашнее видео, вот, ну, тут вообще что говорить, так сказать, вообще непонятно, как дальше будет идти дела с «Газпромом», потому что у «Газпрома» по большей части остается только внутренний рынок России, и ему требуются гигантские вложения, чтобы ну, вывести свой газ да, куда-то, кажется, в мире. Поэтому некоторые аналитики даже говорят, что это возможно последние дивиденды «Газпрома». Тем не менее, да, все, у кого были акции «Газпрома», должны быть, ну, довольны с этим событием, потому что хоть какой-то кэш, что называется. Отмечу, однако, что более половины этих дивидендов идет в казну государства. Это еще один способ, кстати, пополнить бюджет. Вы знаете, бюджет недополучает сейчас в связи с резким падением экономики, да, вот, и это способ получить эти деньги в бюджет. Вы знаете, я не склонен драматизировать, да, ситуацию с «Газпромом», все-таки «Газпром» очень богатая компания, она точно сохранит устойчивость, более того, это такая монополия государственная, да, вот, поэтому трудности будут, но я уверен, что эти трудности только увеличат требовательность да, к менеджменту «Газпрома», потому что раньше «Газпром» совершал какие-то, ну, ну, не совсем адекватные решения. Кстати, вот это вот увлечение там наращиванием всяких трубопроводных маршрутов, на самом деле это одно из, ну, достаточно сомнительных таких способов. Ведь давно стало ясно, что наращивание танкерного флота, да, сжиженный газ — это будущее. Сжиженный газ — это возможность возить свой газ хоть куда, хоть к черту на куричке. а трубопровод — это вечная зависимость. И вот сейчас «Газпром» будет пожинать вот эти вот плоды. Опять за все это заплатят потребители, потому что мы с вами платили за газ, за эти деньги построили трубопровод, и сейчас он взорван. Кем расследование идет, но тем не менее заплатят за это все понятно кто? Потребители, то есть мы с вами. Росавиация с 1 октября вводит в калининградском аэропорту Храброво режим «Открытое небо». Он установлен на два года. Что означает режим «Открытое небо»? Это означает, что иностранная компания из аэропорта Храброво может летать не только к себе домой, но и в любой другой аэропорт. То есть теоретически это открывает окно для полетов из Калининграда, в любую страну мира. Да? Только вы полеты будут выполнять не аэрофлот или не компании, которые из России, а иностранные авиаперевозчики. А в чем, собственно, кипиш? А кипиш-то в том, что российские компании, да, им запрещено летать над Европой, вот. поэтому блокада, как говорится, и возможно, данный режим приведет к тому, что эту все-таки блокаду можно прервать. Да. Посмотрим, насколько долго Европа будет мириться с таким вот положением дел, может, она и иностранным перевозчикам тоже перекроет возможность. Ну, поживем-увидим. Во всяком случае, сейчас это очень интересный ход российских авиационных властей. Норвегия при необходимости сможет очень быстро ограничить въезд россиян, как это сделала Финляндия, заявил представитель Минюста Норвегии. Вчера я говорил, что Норвегия остается единственной страной, имеющей сухопутную границу с Россией, через которую, в общем-то, можно следовать шенгенской визой, транзитом в другие страны Европы. А что будет, если и Норвегия закроет? Ну, тогда останется Турция. А что будет, если и Турция закроется? Ну, тогда останется Дубай. А что будет, если Дубай закроется? Ну, я вам сообщу. Вы, главное, подпишитесь на мой канал, буду держать вас в курсе, все будет нормально. Не волнуйтесь. Глава Ростуризма попросил туроператоров и ательеров оказать содействие клиентам, призванным по мобилизации, возвращать деньги в приоритетном порядке без ну, удержания каких-то там расходов. Ранее Аэрофлот уже сказал, что он легко, изи вернет деньги за билеты. Поэтому, друзья мои, глава Ростуризма и все чиновники и бизнесмены, пожалуйста, поддерживайте всех граждан, кто обращается там за возвратом денег, в связи с мобилизацией. Вот, например, в x Академии 4 человека написали заявление на возврат платежа в связи с мобилизацией. И я немедленно вернул деньги. Поэтому, ребят, не задерживайте, если кого просят вернуть деньги, пожалуйста, поддерживайте немедленно, не создавайте вот этих вот напряжений. Apple вывезла большинство своих сотрудников в Киргизию. Подготовка началась еще весной к этой акции, а вот сейчас завершилась. Вот. Часть сотрудников Apple в России также уехала в Дубай и Лондон. Вот. Стали известны в общем сейчас основные пути релокации сотрудников крупных международных корпораций. Ну, вот видите, Киргизия, Казахстан, Грузия, Армения, Турция, Дубай и даже Лондон. Вот. В общем, с этим все понятно и на фоне этого непонятно вот что. Почему американские ведомства распространили срочное предписание американским гражданам покидать Россию? Обычно это происходит всегда перед тем, как грядет что-то не очень приятное. Поэтому, не знаю, оставлю этот вопрос здесь, напишите мне в комментарии, как вы думаете, почему американские ведомства предписывают э, своим гражданам покидать Россию. Да? Друзья, я так скажу, несмотря на все эти новости, которые меня тоже тревожат, я стараюсь соединиться с реальностью и не паниковать. Каждый человек, кто паникует, совершает неадекватные действия понятно, да, и способствует преждевременной гибели и разрушения. Я сторонник следующего, что неважно, что происходит, эти события, за них я ответственность не несу, я несу ответственность за то, что я буду делать в этих событиях. Вот, например, если я буду дергаться, покупать что-то дорого, продавать что-то дешево, ну, дергаться и так далее, я совершу целую массу, целую серию очень невыгодных действий. Поэтому для того, чтобы не паниковать этого, я окружаю сейчас себя людьми, рядом с которыми я могу сохранять трезвость ума, горячую голову свою подостудить, вам того же советую. Берегите себя, смотрите мой канал, набирайтесь сил, уверенности. Знаете, когда дайвер неопытный, он начинает быстро и судорожно дышать под водой, кислород быстро кончается, и дайвер что? Умирает. А опытный дайвер, он дышит медленно. И тогда ему кислорода надолго хватает, поэтому наберитесь, пожалуйста, вот этой вот размеренности. Да? Кризис будет долгий, нам всем потребуются силы, чтобы мы поддерживали друг друга, создавали хорошее настроение, чтобы мы могли пройти вместе эти трудности достойно. И давайте вместе размножать хорошее. Пусть плохому места просто не останется. Я в огне, Он <звы> поглотил мой разум, я в огне. Горю в огне, ты пользуй лун, Чтобы не загореться заживо в этом аду